Из года в год в День памяти и скорби в Казанском федеральном непременно чтут именно тех, кто в годы войны ушел на фронт. Год 75-летия со дня начала Великой Отечественной не стал исключением. Так, 22 июня студенты КФО приняли участие в акции «Свеча памяти». Один а спустя руководство и сотрудники университета возложили цветы к мемориальной доске в ректорском садике. Так получилось, что мы возлагаем цветы сегодня, и в день памяти и скорби еще раз возвращаемся к тем событиям давно минувших лет. Историю можно учить, конечно, и по учебникам, да, но лучше историю учить и по учебникам, и знать ее через историю собственной семьи, через историю собственной страны, через историю собственного университета, а самое главное, через тех людей, которые являются носителями Напомним, что мемориальный комплекс во дворе главного здания открыли весной 2015 года. Тогда же зародилась традиция возложения цветов даты, связанные с Великой Отечественной войной. И с тех пор ректорский садик стал одним из главных элементов патриотического воспитания студентов КФУ. Александр Александров, Роман Самарин, Ленард Валерьяров, Универньюз.